Всех приветствую, сегодня у меня вот такая распаковка. Перед просмотром зайдите там внизу, ссылка на EPN-сервис. Это кэшбэк. Если вы заказываете через него, на алиэкспресс например, там 10% возвращаются товары. На других я не знаю, обычно только с алиэкспресс заказываю. Но в сервис очень много магазинов. Также зайдите, не пожалеете. Вот недавно заказал себе экшен камеру, я не помню сколько она, в долларах, но вернули почти 6 долларов. Так что довольно неплохо. Заказывал пылесос, но ну, я потом уже говорил. В него зак... вернули мне 10 долларов. Так что обязательно регистрируйтесь и покупайте товары с помощью этого сервиса. Ладно, как всегда начну с самой маленькой посылки. Кстати, у меня сотый выпуск уже, который я снимаю. На самом деле у меня немного больше посылок было. Том решил снимать мачок. Почему бы и нет? Так, что у нас такое? Толечко какое-то. Это я супруги. Колесо все власти. Что-то здесь написано, но отсвечивает. Ну, это не суть. это. Мне такое неинтересно, но... Порадую. Скажу золото. Восьмой размер. Так, ладно, дальше. Здесь что-то интересное выпало. Так. Я знаю только что в последний. последней посылке меня... идет. Что... Мне вот почему-то понравился этот ролик. Он там какие-то вообще копейки стоил, Это распродажа была. Вроде как на ржу не На вид он был такой очень милый такая вот игрушка будет подарю подарил дорожки да глазами какие-то странные красные видно было очень красиво ладно что у нас тут дальше здесь что-то такое весь на фонарик Не знаю. Так, коробочки запакованы питер а ага, это колонка ух ты смотрите она еще мало того что она вешается она еще прилипается интересно так включаем Ниф... О. включилась Я попробую законектить телефона нашел ну, и вот она BTS 6 s6 посмотрим потом. ну вот смотрите нажил ну, так себе так делаю покише ну в принципе удобная вещь ну, в море кино. Ну, или слушаешь музыку на компьютере. А с тобой можешь по что но я рядом положил, или на шею повесил. Или вот аквариум ну, лепил. Видно? Все удобно. Сейчас пойду я... Ну, попозже я же не его настрою за компьютером. У меня колонок нет. Ладно. Зачетная вещь. Мне реально понравилось А впереди еще пару колонок Но они немножко другие Тоже блютусные Стоило, не помню, там несколько сотен Цена Очень хорошая Ага, вот я заказывал Носки 7 Ну тут семь пар Стоили 150 рублей, что -то. Без запаха Очень мягкие на ощупь, очень хороший. А, видите это компьютер, телефон. Так, носки, Тут у них, они пронумерованы Первое, смотрите тут еще коробочки, наушники. Я обнаружил такой держатель и зарядное устройство. Все. Так что все больше есть не тячусь. А, нет, кто-то типа инструкции. На импортном языке опять же. Ну тут характеристики, смотрите. Колонка хоть копеечная, но.. Ну, сойдешь, в принципе, да. И звук я проверял. Кстати, там сейчас уже наслушал, нормально. Интересно, конечно у них номерация тут ну и перепутать то в какой день надевать в принципе да очень хорошие я и ее... он дам ссылку на эти ножки обязательно посмотрите может кому понадобится это кажется то лежу мы то ли пандал, но это не с так и вот у меня я сегодня экспресса вот он чехольчик на велосипедчик -мо, вот здесь он черный. А да. Так, смотрите. Видишь, когда чем-то? Две дыри. Так, а тут стяжка. А, это скорее всего. Да, удобно сделано, чтобы пристегивать сюда, раз в к лесу. Сейчас пойду. Примерим на велосипед. Все он закрывает весь его и В принципе, ткань хорошая. Надеюсь, нам не хватит. За я тоже покупал. Когда мы с начинаем... Ну, в принципе, с рима с начинаем. Где то вообще беззадим. Итак, О! Чехольчик у нас тут вот для телефона до шестерки, километров 6 так, ссылку мне бы дал в описании но ну, какой -то тоже не очень не дорогой был так, сейчас его... это не сидеть, это я заказывал так, что мы тут имеем вообще без запаха кстати, вообще запаха нет такая так веревочка сюда ставлю. Это такая рогенькая посылочка. Кстати, красивый фотляр. Только это. Какой-то значок вот у меня такой так. чуть больше моего ну, в принципе так беру телефон Вытащил из старого чехла вставляю новый и так смотрите подходит идеально Камера, подсветка для этих, для пальцев. И, кстати, значок здесь тоже самый, как здесь, так и на втором футляре. Ну, в принципе, вот сегодняшними распаковками доволен. Особенно мне понравилась колонка и умелил вот этот зайчик. все подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про скидки на EPN-сервисе.